ВЫ ВЕЧНЫЙ Эван МакКоули В 14 лет вам диагностировали шизофрению. После того, как вы канцелярским ножом вырезали себе на груди слова «Взгляни внутрь». Взгляни внутрь. Почему именно эти слова? Что из этого ваше? Можете даже не пытаться что-то выяснять, потому что это не мои вещи. Это ваше? Понятия не имея о чем, вы абсолютно не понял. Боже! Каждый раз, когда вы говорите, что не знаете, вы приближаете свою смерть. Слушайте, я не... О, да вы вообще в своем уме? Последний шанс, Эван. Это ваша вещь. Привет, старина. Эван, это не первая твоя жизнь. Ты вечный. Ты жил... ...и умирал... ...тысячи раз. Мы говорим о реинкарнации. Если ты сможешь вспомнить... ...кем ты был... то ты поймешь, кем ты сможешь стать.